Каждый человек должен знать, как приготовить быстрый завтрак. Времени часто с утра не хватает, поэтому нужно получить максимум пользы и вкуса за короткий срок. Есть масса подобных простых рецептов. Делюсь вариацией на тему брускетты, итальянского бутерброда. Главное отличие от нашего привычного блюда это наличие свежих овощей. Все они комбинируются с заливкой или соусом на батоне, который запекается в духовке до хрустящего состояния сытный, вкусный и горячий завтрак за считанные минуты. Досмотрев видео до конца, вы узнаете чего и сколько вам потребуется. Батон смажьте 2 столовые ложками растопленного масла, отправьте его напротив не в духовку при 200 градусах на 5 минут, затем еще на 3 минуты с другой стороны. Взбейте нарезанный лук с яйцами, молоком и перцем, обжарьте смесь, помешивая на горячем масле авокадо разомните в пюре смажьте им кусочки батона на авокадо уложите яичную смесь и кусочки помидоров все готово сытного и вкусного завтрака лайкайте подписывайтесь комментируйте вкусняшки подписавшимся как и обещали расскажем ингредиенты батон кусочки 8 штук, яйцо 4 штуки, молоко 35 миллилитров, авокадо мягкое 1 штука, сливочное масло 3 столовые ложки, зеленый лук, перо 1 штука, помидор 1-2 штук, черный молотый перец по вкусу, количество порций 4. Спасибо за просмотр, подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайк или дизлайк. Пока-пока.